Всем привет, 90 ранг Warface, я получил еще 5 месяцев назад, может чуть больше, в коробочке за Apple лежал XM8 Compact но никаких достижений при этом не было, что странно, потому что за 80-й ранг достижения было, я думаю, вы все знаете, все помните, как в принципе и за 70-й достижение было, за 60-й, за 30-й и что уж там говорить, даже за 10-й ранг достижения есть, а за 90-й все еще нет и что-то тут не так. Но сегодня буду показывать свои самые редкие достижения, которые я накопил за все время игры и скажу вам некоторые из них не получить сейчас вообще никаким образом. Погнали. Все-таки хотел бы начать с чего-то самого прикольного и в то же время необычного. Например, это значок за 10 убийств с пальца стрела на пвп. Между прочим, это только частичка целого комплекта, состоящего из трех достижений. Вот это, кстати, второй, это уже жетончик за 20 убийств. И, конечно, нашивка Если вот так это все выглядит в комплекте. То есть, нашивка, жетон и значок. Кстати, пальца стрел добавляют только 1 апреля, поэтому, если у вас нет такой сборочки, ждите до следующего года. Следующая нашивка появилась в самый неожиданный момент. Как вы думаете, что бы это могло быть? Я до последнего верил, что будет мозголом, но вместо него получил нашивку за ЦР Магма 15 тысяч. И теперь пришло время показать один из самых редчайших жетонов на моем аккаунте, это свинцовый град. Убить 10 тысяч врагов из пулемета М240Б, который, кстати, можно найти на королевской битве, и сделать с него максимум 6-7 фрагов. А я так получилось набил 10 тысяч. Правда, не совсем с той самой версии, а с новогодней. Было это еще на 70 м ранге, тогда, кстати, значки крушителей и вышибателей были немного другие, то есть старые. и Если честно, мне они нравились гораздо больше, и, кстати, лайк, если хочешь, чтобы их вернули. Если много наберем, то, возможно, что-то изменится, но попробовать точно стоит. Как это обычно бывает, один из самых прикольных значков я просто пропустил. Это затмение легко, где я отстреливаюсь буквально из последних сил, патроны на исходе. Остались последние два бота, слава богу, всех забрал. Значок, который я даже не ожидал увидеть, оказывается легкий уровень я не проходил вообще. Я начал со сложки и прошел профи несколько раз забрал все скины оттуда. Пишите в комментариях, у вас тоже так? Далее значок, который сейчас получить, ну просто нереально, называется он «Царь горы». Забрал я его еще в 2014 году, дело в том, что раньше на ПВЕ был рейтинг. Рейтинг команд, которые при определенных действиях на той или иной ПВЕ-миссии могли занять топ-1 и уже на следующий день отображаться прямо во время загрузки. То есть зайти на ту же самую ПВЕ-миссию и увидеть свой ник в топе. Это было действительно круто, и не каждой команде удавалось занять топ-1, потому что и читеры мешали, но единственным вариантом было проходить и занимать топ-1 по взрывам что мы и делали. Следующий значок сейчас тоже мало у кого есть, но очень редкий, это четверть миллиона подписчиков на YouTube. это 250 тысяч, и есть он у меня только благодаря вам, часто его ставлю, но многие люди все равно не узнают, спрашивают я это или нет, поэтому я просто обязан был о нем рассказать. Получилось так, что мне удалось урвать одну из самых редчайших нашивок в нашей игре, это дикая охота, 15 тысяч с радона охотник, которого в игре у нас толком и нету. у нас есть только скин, и об этом я уже записывал отдельный ролик, подсказочка справа для всех.